Всем привет, продолжим тему крокодилов. Очень хорошие комментарии, прекрасные, но я начну с критических. Когда критические комменты нормальные, умные, то это путь к интересной дискуссии. Так, сейчас перечитаю. Опять полное пурганье в кассу. Коммунизм, общество, муравейник, строили инсекты. Рептилия, судя по всему, предпочитают раб работать с фашистами-милитаристами. Смотрите, что сейчас происходит у людей. Коллапс мозга, потому что новая версия, усложняющая, вызывает эту реакцию. Еще вы путаете противоположные понятия марксизм и коммунизм, включающие как троцкизм застоем и сталинизм хорошую тему задал только это будет другой ролик другой ролик потому что долго у меня есть что ответить это все одна одни крокодилоиды у меня есть что ответить вот интересно. Я добавлю несколько фактов. Крокодил позднейшее название, а производное отхватать, так как его называют по функциям. А исконное название другое, возможно, все-таки собак. Ну, надо копаться. Кстати, этиология слова собака, кто-то разбирал весь смысл, можно свести к тому, что пес не равно собака. Это совершенно разное обозначение. На одном канале я слышала, что псиглавцы это рептилии. Рептилии. Но есть еще анубисы, божества как анубисы, такого же вида, но разных, с разными именами и функциями и местом их много. То есть можно подозревать, что есть раса анубисов, и может быть собака и собаковидные рептилии это разное. Пока что это предварительно. И самая бомба, самая вообще бинго, еще был журнал «Крокодил» в СССР. И еще был комментарий, который я сейчас кратко перескажу, что это ведь неестественно. Чисто климатически вот, территория СССР, она же холодная в основном. Это в принципе животное, которое не свойственно, оно не должно в принципе ассоциироваться с чем-то нашим. Так сейчас, сейчас холодно для таких вот рептилий. А представьте себе, сто лет назад, как, какие были зимы. Я еще помню по детству, как меня на санках катали, сколько было снега. То есть климат меняется сильно в сторону потепления. Короче, если мы возьмем чисто вот суровые зимы, и не живут вот такие животные у нас, потому что ну, очень холодно. И смотрите, 4 июня 1922 года вышел первый выпуск журнала «Крокодил». И посмотрите, на что я обратила внимание. Ну, сатанизм полный, да? Представим себе 22-й год, скучающую молодежь, у которой много гормонов, они еще не образованы ни разу. Это не сегодняшняя молодые люди и вот им вот э, такая картинка какие внушают призывы к действию ну, это беспорядки на улицах да это ведет к чисто ну к разбою это, это так начинался тот крокодил Фрагмент статьи. Хороший пример. Мы сейчас работаем над, над третьим выпуском, в котором изучаем мир, который рассматривает крокодил. Он состоит, конечно, из Советского Союза, Пентагона, НАТО, Израиля и стран третьего мира. Больше на его земле никого нет. В этом, наверное, есть определенная специфика. Так, хочу вам показать дальше картинки виллы. Как у Посейдона, кстати, виллы, да. У народа рвет шаблоны, рвет шаблоны, как только действительность сложнее, сложнее начинаются вот эти вот конфликты. Я пока не понимаю насчет океана, но океан как отдельный фактор он есть. кто-то наводнил океан, кому-то он нужен. Этот океан полезен ну, видимо всем кто захватил, это неизбежно. Ну, вот кто наводнил океан и, в принципе, какая раса это сделала. Там может быть еще какой-то участник, который неизвестен пока что. Ну, вот красное существо, страшное часть с вилами. Так, куда еще? Вот такой крокодил. Копейка, 59. Ну, и опять любимые числа. 9, 9, две шестерки, здесь две шестерки и здесь шестерка. Куда же без них? Здесь мелко. Здесь такой крокодил. Ну, крокодил больше похож на мультяшного, но тоже с вилами. Вот еще. И страшно. И в то же время вот сама эмблемка такая... Как это сказать? Эта эмблемка все выразила. Сильные иллюстрации. Мы всех зовем, чтобы в лоб, а не прятать. Критика, дрянька, сила вроде бы юмор, но юмор очень такой агрессивный. То есть ощущение, которое он должен был, был бы вызывать, это же работа с подсознательными вещами, с инстинктами. Да? Это лучше из доказательств нашей чистоты и силы. Вот еще вход в светлое будущее. Здесь сидит он как нечистый дух, откровенно. И у парня тут написано «Луна с правой стороны». Вот при чем здесь «Луна»? Расскажите. И «Луна» здесь почему-то причем. Такая иллюстрация. Ну, так они смеются над Западом. Запад – самый смешной персонаж. Вот он, Запад-Запад. А здесь благое негодование. У них нарушают права человека. Так они показывают саму тему прав человека. То есть, может и так было. Перец это журнал, по-моему, украинский. Сужу по мягкому знаку в конце. И здесь сам перец, вы видите, вот он нарисован точно как крокодил. И опять-таки красный цвет. Вот это морда, это перец. Тут выраженная борьба с христианством. Просто красной линии я не стала показывать иллюстрации сам по себе этот журнал вот юмор да юмор это то что воспринимается уже как это сказать расслабленно без критики когда мы слышим другую информацию мы ее перевариваем юмор мы хотим смеяться и мы, к нам в подсознание заходит беспрепятственно и этим юмор он сильно проникает Короче, здесь очень сильные иллюстрации и сильная, очень мощная обработка сознания. Но вернемся к крокодилам. В мультике про Майдадыра говорят, он положительный, это надо пересматривать. Какая-то странная, странная любовь к крокодилам, уже начиная с 20-х годов, начала жизни СССР. Ну, странные это люди. Дальше начинаются Майдадыры, эти самые крокодилы-гены и крокодил, который был плохим, солнце в небе проглотило, а потом улыбается. Говорите, что хотите, но сумма точек, такая концентрация вообще внимания крокодилу ненормальна. Я подозреваю, что рептилоиды Дэвида Айка, он их иллюстрации показывал, ну, похоже, тоже удлиненные морды, это может быть они же. Тяжело воспринимать новое. Это все да, это наша действительность. А есть еще разумные грибы. Есть и изображают на, на изображения на стенах пещер и в мультфильме «Корпорация заговор». Есть такое. И хлеб у нас очень быстро сейчас плесневеет, да, вы заметили? Сколько видов этой плесени. Не желтая, черная, что только еще нету это все наша, наша такая действительность еще кто-то сделал океан А за всем этим стоят роиды. Да и насчет философии про марксизм, коммунизм ленинизм у меня будет что ответить но и так много говорю это будет другой ролик. пишите комментарии они очень интересны ставьте лайк и до новых встреч.